Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну, вот сейчас ночью записываю для вас видео Выехал специально по делам Ну что же, знаете, как такую рубрику уже у нас открылась Люди, которые чистят пространство И вот прислала мне письмо замечательная женщина И хочу вам его зачитать, ну, в качестве того Чтобы вы, может быть, сами осознали, те, кто... Как бы занимается, пробует свои силы в этой очистке пространства чтобы вы осознали какие чувства у людей, как вот они это делают и какие события с ними происходят и как они ну, переживают может быть некоторые сложности в этом поэтому, но это очень важно поэтому я вот так иногда эти письма зачитываю и вот хочу вам сегодня точно так же и прочитать вот это письмо Здравствуйте, уважаемый мистик Честно говоря, порывалось вам написать уже четвертый раз Наверное, для того или для тех, кто не очень давно взялся за это нелегкое дело по чистке территории Вообще, начало с нуля около полутора лет назад с вашим каналом работу с энергетикой было очень интересно что называется зацепила дышала усердно носиком наконец-то полюбила выезды на природу в одиночку может быть даже и ночью не знаю не знаю может быть эта женщина вообще как говорится ну твердой духом знакомилась с местными духами «Это все классно, но когда прозвучал ваш призыв и гончара чистить пространство, то все во мне перевернулось, приступило незамедлительно. Началось все на ура, было и прилив сил, и желание наслаждения процессом. Около недели, вдруг поняла, как это дышать не самой, а вместе со всем городом». Крутить вихри не только вокруг себя, а на весь город. Пока еду на работу, медитировать целым автобусом и в таком духе. Примерно через неделю все резко оборвалось и сменилось на жуткую депрессию. Я, наверное, не очень чувствительный человек, потому что понадобилось три дня, чтобы осознать, что она не моя депрессия. Стала медитировать, не идет Медитация, концентрация хватает на полминуты Взбесила, пришлось достать костыли Нашла медитативную музыку Зажгла свечи, нашла масло лаванды ночью в медитации увидела только одну чакру из семи Анахату, слабо зелененькую И на ней четкую печать Других чакр не видела вообще Это, наверное, и есть блоки Прошу, не смейтесь, я только начинающий И сталкиваюсь с этим впервые И в одиночку, без учителей по всей церемонии, вызываю автора этой печати, приходит, конечно, и увидела то, что пришло за печатью, тоже впервые. Печать в виде пентакля. Теперь понимаю кошек, когда у них шерсть встает дыбом. И сейчас... Когда вам пишу, до сих пор колотит Когда в темноте сидишь в медитации А вокруг тебя музыка, свечи, благовония И вдруг резко из тьмы Страшная морда полукабана С хоботом вместо пятака И красными глазами и клыками Стало не по себе Из медитации не вышло, сижу, смотрю, что будет дальше И это чудовище резко на меня Орявкнуло полулаем или полухрюком Но очень жутко и Естественно, вся медитация вылетела Была бы Шерсть, то встала бы дым. В холодном поту и трепетом продолжила. Музыку выключила, свечи оставила. Эта зараза пришла снова. И тут я. Это рявкнуло. Забирай свою печать и вали, пока целый. С перепуга. Было не до церемонии. И понял, что рявкнуло, наверное, сильно, громко, потому что примчались дети из соседней комнаты. Пришлось объяснять, что приснился кошмар. Стало тихо. Только все улеглись. Где-то под окном каркнула ворона в 3 часа ночи. Я снова рявнула. Забирай все. Все твое. И вали. Опять все стихло, приходит мысль, пугают, значит, на верном пути. И вот уже около недели за окном штормовой ветер или а на душе хорошо и спокойно. Стало замечать, что страх вообще пропал и накрыло полное спокойствие. Я еще э, в Кофтун описала события за неделю. Кофтун какой такой кофту за неделю. Еще был сон, в котором приходили трое в белой одежде и просто подарили мне свет. Вроде ничего такого свет, и как его можно подарить. Видимо, только во сне можно такое увидеть, но пришло спокойствие. И работают дальше. Страха больше нет. Не устаю удивляться чудесам. Как-то так. Прошу прощения за беспокойство. Просто поделилась больше не с кем. Ну вот видите, друзья мои, удивительное письмо и удивительные вот, ну, как бы, искренние впечатления от медитации, от сомнений, которые есть у человека, когда он вот, ну, как бы борется один на один и думает, что он один. И... Умудряется взять на себя ответственность Даже вот за целый город И вы скажете, ну это там фантазии какие-то там Какой-то странной женщины Но нет, видите, как похожи Похожи вот эти чувства Уже не одно выступление Они, может быть, скажутся фантазийными Глупыми, сказать что вы занимаетесь Там с мельницами Какие-то донкихоты Что-то крутите вихре, да, медитируете А нет, нет, борьба-то идет Вот на этих уровнях и не просто вот какие-то вот шапки закидательские, которые говорят, там, мы там во сне, там, какие-то вот мне там пишут, какая-то там, лана богиня там с мечом, все там что-то, чего она там, кроме как этим мечом, я не знаю там где она ковыряется, но вот, вот настоящая э, женщина берет на себя ответственность и, и работает. И не боится, она видит, она приобретает собственный опыт, не чужие сказки, не чужие рассказы, а именно собственный личный опыт. Работы с энергетикой, которой никто не сможет отнять, и она уже не испугается ни демонов, ни бесов, и не надо там никаких подселенцев, она не испугается, потому что сила в ней крепнет, ее личная сила, ее личная сила, ни чужая, ни тем, не мы там в скопом, мы тут за, за добро нет, она сможет защитить себя, свою семью, своих детей, и никогда с ними не произойдет ничего плохого, потому что вот воля, воля. И она это пронесет не одну жизнь, а дальше Вот ее вектор, вот ее дорога И действительно, я горд за нее Ну, друзья мои, вот Что хотел рассказать Действительно, меня порадовало, что Вот эти Мои, как говорится, ну, странные Странные, скромные видео Которые, ну, так Особой, знаете, надежды не было Честно говоря, не собирался я и канал этот открывать Поскольку, знаете Караванщики такой народ Они никогда не вмешиваются Они так проходят Проходят и наблюдают Они наблюдатели наблюдатели. Но, видите, как говорится Одно Один из Наблюдателей, так сказать За этим миром Заметил скромного караванщика Выдернул его однажды и сказал Ну что ты Ч ⁇ хочешь-то? У тебя должок передо мной, поэтому ну-ка давай-ка. Давай свои силы. Ну-ка вложи. Ну, вложил и пока не жалею. Потому что, видите, есть вот такие удивительные женщины. А вот это дорого стоит. Даже для меня дурака. Все, дорогие мои, пока.